В воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights Очередная убойные ночь UFC И в этом видео хочу разобрать Соглавный бой с нового карда Турнира в легкой весовой категории Между Арманом Суркианом и Дамиром Осмогулу Дамир Осмогулу 31-летний боец Из России Казахского происхождения Поэтому выступает в своих боях Под флагами России и Казахстана Провел в профессионалах он 25 боев, 24 из которых одержал победы Дамир выходит из армейского рукопашного боя, где имеет, если не ошибаюсь, звание мастера спорта. Поэтому основной упор в боях делает все-таки на ударную технику. Может он и побороться, но в этом аспекте, конечно, ему еще есть куда работать. Кстати, можно добавить, что смогулов не стоит на месте и от боя к бою прогрессирует в своих навыках. Имеет Исмагулов хороший держак, хорошая выносливость, держит в своих боях достаточно высокий темп, но они нередко начинают включать активный режим ближе к второй половине боя. Отлично работает на дистанции, Станция, но Дамир не стремится закончить бой досрочно, больше работает на урон, разбивая своего оппонента в стойке. Пришел в UFC, будучи чемпионом в легкой весовой категории в российском промоушене М1. Есть у него по сложному списке довольно неплохая позиция в UFC. Тот же Йоль Альварес, Тиаго Мойзосов, Рафаэль Ауэс, который победил Дамир решением судей. В прошлом бою победил очень непростого соперника из Грузии, Гурама Кататаладзе, очень серьезного соперника, крепкого ну, это был достаточно конкурентный бой, тут можно было отдавать э, победу и тому, и другому бойцу, но выбрали судьи э, Исмагулова. До прихода в UFC Исмагулов частенько свои бои заканчивал досрочно, но в данном промоушене идет на серии из пяти побед именно решением судей. Арман Цурикан, 26-летний боец из России, армянского происхождения, выступает в своих боях также под двумя флагами армянским и российским, провел в профессионалах он 21 бой, 18 из которых одержал победы. Является он базовым борцом, который не стоит на месте и от боя к бою прокачивает свою ударную технику. Неплохо армян не только в борьбе, но и в патриде Может удерживать своего противника, может его э, также забить и граунд может и накинуть Он Также он обладает неплохим кардио. Пришел Цуркиан в, в UFC, будучи чемпионом легкого веса организации МФП. Это федерация современного Панкротиона. В UFC провел он 7 боев, в 5 из которых одержал достаточно уверенные победы. Проигрыш был в первом бою Ислама Махачу, где Суртян вышел на коротком уведомлении и закатил очень близкий бой. В крайнем бою проиграл он решением судей в довольно-таки спорном бою польскому спортсмену Матеушу Гамроту. В этом бою в антропометрии преимущество будет на стороне Смогулова. Длина рук больше на 4 сантиметра, рост выше на 8 сантиметров и размах Ног немного больше, на 2 или на 3 сантиметра. Учитывая хороший бокс Суисмогулова и умение работать джебом, в стойке преимущество в габаритах ну, будет достаточно серьезным. В общем, ударной техники я бы отдал предпочтение Дамиру, но за Цирукьяном с каждым боем мы наблюдаем прогресс в этом аспекте. Также он часто взрывается с красными атаками, что в свою очередь может сыграть ему на руку. Учитывая, что Суисмогулова довольно... И долго запрягает коней и в первой половине боя больше присматривается к сопернику и активно работать, начинает только по второй половине боя. Но это происходит не всегда, но такое бывает. И, конечно, хотелось бы, чтобы в этом поединке все-таки мы увидели конкурентный поединок, чтобы оба бойца раскрылись, чтобы не было такого, что Исмагулов разгонялся только ко второй половине. Вот. Ну, вряд ли в этом бою мы увидим нокаут какого-либо бойца. Шторман, что Домир имеет непробитую челюсть и не обладает сильно накутирующим панчем. Ну, тирующим панчем. Поэтому им не составит труда пройти а, полных а, трехраундовый и полный трехраундовый поединок. Что еще? Ну, в борьбе преимущество будет на стороне Цуркяна, я считаю. Его навыки в этом аспекте будут повыше. Да, у Исмаголова и у у самого есть неплохая борьба и достаточно хорошая защита от тейкдаунов, что не даст оформить успешно Арману каждую попытку перевода в Паттер. И все-таки я считаю, что какая-то из попыток закончится успешным переводом от Цирукьяна и удержанием Исмагулова на конвасе. Потому что все-таки Исмагулов на своем пути, на своей карьере не встречал борца именно такого уровня, как Цирукьян. Ну, в общем, я тут вижу полный бой и победу решением одного из бойцов. Более вероятно это будет Арман Цирокян. Все-таки у него больше ключей для победы. И есть небольшой шанс а, того, что Цуркиан сможет забить Дамира а, в партере тем же граунд-энд-паундом. Ну, кто верит в это, в такой расклад, а, может попробовать поставить а, а, Потому что коэффициент на это будет, я думаю, достаточно высокий. Ну, из-под уже будут шансы на победу в том случае, если он включится в поединок с первого раунда, сможет контрить траки Армена в стойке и как можно меньше пропускать тейкдауны. Кто не хочет ждать и заморачиваться с расширенной версией ставок, потому что на момент записи видео еще букмекеры не выкатили расширенная версия, может попробовать просто поставить на победу Сулькана за коэффициент 1.65. Ну, это уже мое видео боя. Вы подписывайтесь на Телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылаживаю обычно субботу варианты ставок на этот бой, на другие бои, которым я не делал видео обзор, но они интересны мне для ставок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост. Также подписывайтесь на YouTube-канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте, до следующего видео, пока.